Всем привет, с вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. И сегодня мы продолжаем тему материаловедения. Поговорим о химических волокнах и тканях, которые изготавливают из них. Химические волокна делятся, в свою очередь, на два подраздела синтетические и искусственные. Начнем разговор с искусственных волокон. Это такие волокна, которые создаются из высокомолекулярных соединений. И очень часто искусственные волокна, ткани из таких волокон, бывает, что путают с натуральными. А почему? Потому что эти волокна создаются из целлюлозы, из кератина. То есть это у нас получается все равно... Сырье, оно такое приближенное к натуральному из натурального сырья, но обрабатывают при помощи различных химических соединений, реагентов и всего прочего. Самые распространенные ткани, произведенные химическим путем из высокомолекулярных соединений, да, не будем говорить так заумными фразами, самые популярные искусственные ткани это вискоза, штапель, популярные очень в нынешнем сезоне, я вот смотрю, отшивают многие коллекции, модал, есть такая ткань. Какие-то, знаете, есть еще полотна из бамбука, просто производство тканей из бамбука, из бамбукового волокна, оно очень дорогостоящее. И есть еще там, ну там есть, допустим, два-три способа. И вот один из способов для того, чтобы удешевить производство, но не потерять как можно больше этих ценных качеств бамбукового волокна, при помощи химических соединений как-то там расщепляют, раздробляют, обрабатывают, и все равно ткань получается по своим свойствам приближенная к натуральным. Кстати, какой первый фактор, при помощи которого можно определить разницу между натуральным волокном да, и вот таким вот искусственным, это, конечно, цена. И раз придешь, смотришь, ну шелк, ну он же приятный шелк, хороший, ну вроде как натуральный. Его, кстати, многие производители пишут натуральный шелк. Но знаете, натуральный шелк не может стоить там 500 рублей за метр. Мы понимаем, что ценовая категория натурального шелка, который э, изготавливается из нити тутового шелкопряда, он, конечно, на, на порядок на 2-3 на выше, да, чем ацетатный шелк. Вот. Поэтому этот а натуральный шелк, это есть ацетатный шелк, искусственное волокно. По своим качествам тоже приближается к натуральным волокнам, но он уже не так выгорает на солнце, он очень легко стирается, сохнет, то есть вот так вот окунул, застирал и все, все нормально. То есть вот эти вот искусственные волокна, они нам позволяют, ну скажем так... Они, они более доступны по своей цене, да? Штапель, вискоза, модал и очень гигроскопичный. Кстати, модал он по своей гигроскопичности даже еще лучше, чем хлопок. В нем очень приятно в этой одежде приятно находиться летом. Дальше. А если мы говорим уже про синтетические волокна, это всеми тоже всем знакомый капрон, лавсан, нейлон. Это вот эти вот различные виды органзы. То, что есть органза, опять же, из натуральных волокон, а есть такая более доступная. Они держат форму, да, то есть вот это вот все такое это прямо в чистом виде химия, но такие ткани нам тоже нужны для определенных целей, да, не выгорают, держат форму, не дают вообще усадку. Допустим, для каких-то изделий желательно применять бы вот такие вот ткани да, синтетические. И главное отличие вот этих синтетических тканей от натуральных и также от искусственных, это то, как они горят. Если, вот я, допустим, беру кусочек подкладочной ткани, да, ну либо это был бы капрон лапс сан, нейлон, мы его поджигаем, сразу резкий химический запах. Ну, во-первых, хорошо горит тоже, прям горит, хорошо. Дальше. Резкий химический запах. То есть он пахнет кислым, какой-то сжёной пластмассой, проводом. Да, вы сразу почувствуете, что это не запах пера или бумаги. И а, у таких вот волокон, у таких тканей сразу образуется на конце жесткий шарик, оплавленный, как будто вы трогаете пластмассу, он прям царапается. Кстати, когда я говорила на прошлом уроке о шерсти, о шерстяных тканях и добавках к ним, для того, чтобы шерстяная ткань была ну, там, более удобна в носке, да, меньше стиралась, то вот у этого образца. То есть я понимаю, что это шерсть. Она пахнет шерстью, да, вот горит, но и запах какой-то присутствует. Вроде шерстяной ниточки, вроде чуть-чуть какой-то химический. И получается, что... Кончик вот этот вот оплавленный, он жесткий. То есть я понимаю, что тут вот, например, стопроцентной шерсти нет в этом кусочке. Да? Здесь обязательно присутствуют синтетические добавки. Ну и если говорить еще о тканях, о волокнах, сейчас химическая промышленность не стоит на месте. Есть какие-то нановолокна, это вот знаете ткани, из которых шьют спортивную одежду, какую-то лыжную, да, там гимнастическую, еще что-то по своим свойствам. Вот как говорят, хлопок мы не можем надеть ближе, близко к телу, да, первым слоем, для... потому что, допустим, вот поехала кататься на лыжах, надела хлопковую майку. И что? Я вспотела, я намокла, я остыла. Хлопок сохнет достаточно долго, тем более, когда он на теле. Поэтому это не подходит. Поэтому для таких каких-то специфических видов спорта и там разных видов отдыха существуют уже ткани, которые созданы именно химическим путем синтеза но это не синтетика какую знаете раньше привыкли а синтетика и бог с ней нет это именно ткани нужного нам назначения это очень быстро сохнущие бифлексы для купальника для гимнастической какой то одежды это опять же лыжный спорт какой-то впитывает влагу отводит ее согревает да? то есть ты сухой комфортный и можно надевать на себя два три слоя одежды легкой не упряхтываться, как говорится да, вот в эту вот шубу в ватин. то есть ну я считаю что промышленность не стоит на месте и нам портным вообще очень облегчают жизнь, вот эти вот новые волокна и новые материалы. Поэтому, что я хочу, чем хочу подытожить? Не боимся названия синтетика, не боимся названия там, да, не боимся натуральных тканей. То есть, смотря какое изделие, для какого назначения мы шьем, стоит тканью и работаем. Мы ну, понимаем, что э, натуральный шелк, да, как нам говорят там, в некоторых магазинах, не может стоить э, очень дешево. То есть, мы понимаем, что это ацетатный шелк, который по своим качествам, конечно, очень напоминает натуральный, но это не то. Вот, поэтому, девочки, вот такой краткий ликбез материала чтобы понимали, какие существуют волокна, какие существуют ткани из них. Если у вас остались какие-то вопросы, давайте углубляться в тему. Может быть, что-то разберем конкретно по своим свойствам. Подкидывайте свои идеи, пишите мне комментарии под этим видео. А с вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу. До встречи на следующих уроках.